Друзья мои, всем доброе утро. Сегодня прекрасный воскресный день. Решила поздороваться с моими дорогими подписчиками. Спасибо вам, что вы у меня есть. Спасибо, что поддерживаете. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. А кто не подписался, подписывайтесь. И сегодня погода у нас бесподобная. У нас вчера целый день шел дождь. Я наконец-то решила, после 80 дней, наконец-то решила собой заняться. Надо научиться жить в войне, научиться жить в тылу. Поэтому надо что-то делать. То, что мы начали помогать и начали заниматься, это ясно. Но мы каждый день ждали, что вот-вот-вот война закончится. Оказывается, не бывает все э, взмахом волшебной палочки. Ничего не сделаешь. Все идет. Все идет потихоньку. Поэтому надеемся, что война скоро закончится. И вчера, наконец-то, начала заниматься собой. Села на велосипед. Как раз прошел дождь. Это я к тому, что вчера был очень теплый дождь. Я решила проехаться на велосипеде и скажу и хочу сказать что это я молодец что я себя заставила это сделать конечно я попала под дождь сразу же начался дождик мелкий потом сильнее сильнее потом ливень но ну, а я взяла только ветровку поэтому конечно промокла но дождь был очень теплый сейчас я вам покажу землю промочила прекрасная земля и потихонечку начинают новые э, цветочки расцветать маки сегодня видела сейчас покажу вам такие мои соседки красивые маки и что еще я сделала посмотрела на бассейн я открыла купальный сезон раньше мы открывали купальный сезон 1 мая в этом году Весна была очень холодная, поэтому сегодня я рискнула. Поставили мы бассейн два дня назад, а сегодня утром проснулась. И думаю, не, нужны новые эмоции. Что надо сделать? Надо прыгнуть в бассейн. Друзья мои, кто еще не подписался, подписывайтесь. Пишите ваши комментарии. Спасибо за поддержку на моем канале. Особая благодарность Елене. Я думаю, что все, рано или поздно заканчивается все, и война когда-нибудь закончится. Все будет хорошо. Друзья, мы этого ждем, наверное, больше всех. Очень печально, когда, когда ты знаешь, сколько знакомых, сколько родных. Одни уехали за рубеж, одни Решились крова. И очень печально, что некоторых уже и нет в живых. Поэтому ждем, молимся, что война это зло, это закончится, война закончится и добро всегда побеждает. Будем надеяться, что Добро рано или поздно, не надеемся, а уверены, что добро победит. Друзья, сейчас покажу вам мой огородик, покажу вам, Леночка. Спасибо большое за поддержку, что пишите мне комментарии. Друзья, пишите комментарии. Кто не успел подписаться, подписывайтесь, лайкайте, кликайте на колокольчик. Сегодня в 11 продолжаем читать Тайну Наполеона. Сейчас огород покажу вам. Бассейн. И до новых встреч в эфире. Подписывайтесь. После этого дождя травка вообще великолепная. Позавчера только стригли. Опять надо. Ну и это мои сегодняшние утрешние, утренние эмоции в бассейн хочу замерить температуру воды в бассейне и долго искала ну, вместе с тем покажу вам наше убежище. там мы подготовили подготовились нашла градусник вот такой у меня специально для воды бросаем его в бассейн специальной с веревочкой веревочкой можно привязать посмотрим сколько какая температура воды в бассейне я сегодня рискнула Ну пока пока он замеряет Ну, это еще еще пока из дому 20 градусов показывает все пусть пусть меряет идемте друзья посмотрим чем же занимаются мои домочадцы. дашка погулявшая и говорит всем привет хорошего дня вчера у нас дождь прошел а сегодня Тепло, солнышко греет. Весна прекрасная. Черешни с каждым днем наливаются. Стыд больше. Пока они растут, не наливаются. Помидоры уже выздоравливают. Дождик им помог. Поднимаются. Уже. А, ну, посмотрим срединку ничего нет но скоро скоро скоро смородинка совсем недавно я вам показывала только цветы сейчас уже какие смородинки прошел каких-то две недели земляника здесь тишина растет пока друзья это тут помидор 1700 миллиметров длиной что мы высадили верхушка его весь остальной стебель закопанный как я вам показывала а рядом рассада нормальная этот листик уберем. Ну, уже они выздоровели. Редис сейчас очень сочный. Влаги хватает. Сочный. А щавель уже можно второй урожай собирать. три пакета я уже заморозила и вот смотрю можно опять заморозить ну, обрезать надо он тогда здоровее когда мы постригаем обрезаем чавель становится здоровее и перец уже высадили рассаду вчера была хорошая погода Это то чего я жду больше всего напомню тем кто только подписался на мой канал инжир турков считается что это виагра для женщин инжир содержит много йода поэтому поддерживает прекрасно женский организм но инжир полезен всем Виноград в этом году примерз. Только-только. А, Пришел. Пришел. Кутусь. Кутузь. А ну, так что я тебе покажу. Ну они они здесь. Все любители фотографироваться. Салат скоро пойдет. Но без него никак. Без, без вот этого друга. Сейчас покажу вам нашу трусиху. Сидит из-за из кустика выглядывает. Бежит, кушает, просит, но к рукам не идет. Больше, чем. Ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, к себе не пускает Оп. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас убежит. Да ладно, не буду тебя трогать. Мяу. Да, разговор... Калина скоро зацветет, вообще красота. Ну и подошли к тому. температура я почувствовала что она была не очень холодная 14 ну вот поэтому я могла спокойно плюхнуться видим сейчас 14 Мы когда-то в Черном море купались, 13 градусов было. Помню, как мы на Тарканхоте каждый день ходили, замеряли температуру и ждали. Каждый день 7 дней. Мы поехали тогда на 10 дней, 7 дней. Мы ходили в море, просили теплой погоды, просили теплой воды. Погода была прекрасная а вода была 13 градусов. Друзья, ну кто впервые на моем канале, напоминаю, что мой канал только о хорошем. Я рассказываю всем, когда ездили и закончится война, будут путешествия. Поскольку я люблю готовить только быстрые блюда, поэтому показываю вам приготовление быстрых блюд и тех вкусных, которые мне Понравились. И, конечно же, у меня есть такой плейлист. Интересные новости. Раньше я туда анекдоты еще обязательно добавляла. Сейчас немножко повременим. Закончится война. Дай Бог, останемся живы. И будем вести веселые, хорошие передачи. Сейчас стараемся тоже не унывать работать показываем вам нашу жизнь пишите мне пишите комментарии друзья поддерживайте мой канал кликайте на колокольчик ставьте обязательно лайки И пишите комментарии комментарии поддерживают канал чем больше мы с вами переписываемся тем больше людей его видит а, возможно, кто-то и захочет зайти, а, возможно, кому-то и захочется со мной общаться. Друзья, до новых встреч в эфире. Всем хорошего дня. Пока-пока. Лайк, лайк, лайк, лайк.